Магистр Казанского федерального университета модернизировал коэрцитивный спектрометр, изобретенный учеными КФУ. Прибор используют геологи и археологи для исследования магнитных свойств различных веществ, а также физики и химики, которые занимаются созданием новых многокомпонентных материалов. Одной из проблем данного спектрометра была потеря данных при передаче. Магистр КФУ написал программное обеспечение, позволяющее проводить математическую обработку и отправляющее данные на компьютер. Данные передаются по Bluetooth, что дает возможность прибору поддерживать беспроводную связь. Это первый человек смог добиться. то есть бесперерывная, бесперерывная работа уже четко и отлаженная и, и причем корректная. bluetooth канал сейчас в стадии у нас доработки, но да, мы уже наладили связь, мы уже можем отправлять данные, даже уже графики можем на в дальнейших планах специалисты написать программное обеспечение для смартфонов. Оно позволит дистанционно управлять спектрометром в полевых условиях. Артем Тупичкин, Универньюз.